всем привет привет рада приветствовать вас на своем канале благодарю новых подписчиков за то что подписываетесь за то что помогаете чтобы мой канал рос а для моих постоянных зрителей огромная благодарность за то что вы ставите лайки комментируетесь и остаетесь мне верными и преданными мне это почему-то очень важно Хорошо. А что мы с вами сегодня будем смотреть? Позиции видите, выбираете. Мне кажется, я уже вообще про это перестала говорить. Почему? Потому что ну, все время забываю, что есть новые люди, которые еще не знакомы с моими тараканами. вот И желательно бы их ознакомить. Итак, первая позиция голубенький крамешек вторая позиция красный и третья позиция зеленый камешек я сейчас говорю для новичков тайм-коды есть в описании под этим видео и под каждым видео вот но вы можете прослушивать весь расклад и выбирать ту информацию которая вас откликается если она вас зацепила значит с ней стоит поработать если никак не цепила то просто пропускаете а, мимо мимо ушей ну в принципе так или иначе наш мозг так именно и сделает то есть то что не ваше, он на это не будет обращать внимание а мы с вами сегодня посмотрим на расклад который называется ваша ведущая программа или иллюзия расклад может называться по-другому но смотреть мы будем одну вашу программу основополагающую которая влияет вообще на вашу жизнь да то есть это та программа, которая, на которую вы опираетесь, да, которая очень часто проявляет себя в вашей жизни. То есть программа – это некое убеждение, некая такая установка, благодаря которой вы совершаете те или иные действия. И посмотрим аналогичную ей иллюзию, да, то есть на какую иллюзию вы опираетесь. Что-то в таком роде, не знаю, что получится – Позиция номер один, голубенький камешек. Посмотрим программу и иллюзию. Итак, ваша программа единички, на которой вы опираетесь, королева мечей, ясное дело. И иллюзия, пятерка жезла. Да? Начну с иллюзии. Почему-то мне так сразу захотелось иллюзия, пятерка жезлов Здесь иллюзия может заключаться как раз-таки... В плане того, что в этой жизни все нужно как-то отстаивать, за все нужно бороться, надо соревноваться, надо сражаться, что-то преодолевать. Причем эта борьба, она внутри вас, ясное дело, да? Здесь вы как будто бы, не знаю, сами собой все время в чем-то соревнуетесь, в чем-то себя преодолеваете, где-то что-то себе доказываете. Знаете, игра одного актера. Вот здесь вот про вас. Причем, знаете, какая-то такая очень активная иллюзия. Почему она является для вас иллюзией? Потому что есть альтернативные варианты развития ситуации и жизни, и в данном случае модели поведения. Но вот вы почему-то выбрали именно вот эту. вот. Знаете, здесь ощущение того, что эта иллюзия вам нужна, скорее всего, просто потому, что вы такой человек по своей натуре не очень не очень активный, да, малоподвижный, не то, что вы совсем не ходите, да, а здесь вот, скорее всего, активность, которая вам необходима в жизни, она компенсируется как раз-таки через какое-то соревнование, да. это может быть соревнование с самим собой, да, стать лучше, улучшить себя усовершенствовать, вашу модель, вашу программу, вот, э, то есть здесь идет компенсация вот этой активности жизнелюбия, э, щедрости, вот огненной какой-то стихии, она идет э, как раз-таки через э, внутреннюю борьбу. Это помогает вам как-то, знаете, не находиться. Здесь присутствует страх того, что вы можете бояться, что как-то перестанете развиваться. То есть развитие для вас оно необходимо. И где-то внутри себя вы осознаете, что если все в моей жизни будет хорошо, как по четверке жезлов, если будет праздник, если будет э, удовольствие, то э, мне не захочется выйти из этого состояния. Да? То есть, когда мы ездим на отпуск, очень сложно вернуться потом к своей рутине и хочется вот прямо остаться на этом берегу. Море океана на белом песке, в теплоте, так лежать, загорать и получать удовольствие. И вот вы здесь как будто бы присутствует у вас страх, что вы застреваете в этом состоянии и не идете дальше в развитии. И поэтому вам вот эта вот пятерка жезлов, она необходима как модель как раз-таки поведения, которая заставляет вас дальше двигаться развиваться, да, то есть почему иллюзия? Иллюзия заключается в способе, не в том, что необходимо дальше двигаться, а именно в способе вашего развития. Что здесь еще? Говорю, в дальнейшем движении выпадает восьмерка кубков, да, как подтверждение того, что я сказала. Не хочется, о чем говорит восьмерка кубков? Она всегда говорит о том, что я где-то осознаю глубоко внутри себя, что мне нужно двигаться дальше. Да? То есть то, что я имею на данный момент, этого недостаточно. И мне необходимо двигаться. И мы оставляем то, что уже нажили, какие-то свои победы, какие-то свои ценности, то, что, во что вкладывались, причем в какие-то эмоции, где нам было очень хорошо. И мы идем в неизвестность, мы идем дальше. То есть здесь как будто бы заложенного внутри каждого из нас, эта программа, что необходимо дальше двигаться и не застревать. Вот здесь вот эта вот иллюзия как раз-таки подтверждает то, что я и говорила, да, что необходимо идти дальше в своем развитии, но еще раз повторюсь и скажу, иллюзия не в том, что нужно двигаться, а в том, как вы движетесь по жизни. Почему вы выбираете вот эту вот борьбу? Потому что таким образом, вот по старшему аркану суда, вы как раз-таки себя и усовершенствуете. То есть, знаете, здесь как будто бы какая-то не то чтобы критика по отношению к себе, а какие-то очень высокие требования. И вот здесь идет развития развития своего пути у вас есть внутренний какой-то критерий который говорит вам о том что вот сейчас вы отклонились от пути и вам нужно вернуться то есть это вот какие-то очень а, такие м, высокоморальные высоконравственные какие-то ценности что ли у вас есть ну то есть не те на которые средняя масса людей как-то вот опирается. У вас есть какие-то свои критерии какого-то идеального такого человека, который должен вот именно идти по жизни, как-то развиваться. И здесь вот, понимаете, вы сами себя не оставляете в покое, вы сами себя вот как-то... Подгоняете, подгоняете, поэтому вот эти вот по пятерке жезлов вызовы, которые вы бросаете сами себе, они вам просто необходимы для а, духовного вашего развития. То есть это этого требует ваша ваша душа, да. Вот. А... И вопрос был, почему вы выбираете вот именно такой способ? Ну, потому что через как-то такой способ у вас идет очищение себя, оттачивание себя, какая-то вот гранировка, да, если есть такое слово, да, когда вот мы оттачиваем каждую грань своего собственного алмаза. Так, это про иллюзию. А теперь про вашу ведущую программу. Ну, ваша ведущая программа по королеве мечей. О чем она может говорить? О том, что вы тот человек, который должен все просчитать. Причем, знаете, такая программа, с одной стороны, защитная. Почему? Потому что королева мечей это в развитии, это следующая ступень после королевы кубков. То есть что-то произошло в нашей жизни, да, мы выходим из своей кубковости, из своей мягкости, покладистости, и идем непосредственно, уходим от чувств и идем в разум, в интеллект, в ум. И вот здесь вот за такой внешностью да, холодного человека, не поддерживающего дистанцию, не подпускающегося, не подпускающего к себе. Скрывается такая достаточно а, мягкая, мягкая личность, а, умеющая любить, умеющая а, чувствовать, переживать, сопереживать с другими людьми, умеющая проживать а, эмоции, да, то есть вот прям такая достаточно интуитивная и вот здесь вот программа говорит о том, что я должна себя как-то защищать, да, защищать от этой психологической боли, которую кто-то может мне нанести. И поэтому я вот стою на страже, да, я буду компенсировать неумение свое в коммуникации. Почему? Потому что неумение как-то вот... Знаете, хочется сказать по-доброму, вот как-то по-человечески, что ли, говорить. Не то, что вы это не, как бы это объяснить вам, чтобы вы правильно поняли. Здесь не то, что вы не умеете коммуницировать, но иногда, когда включаются в вас вот какие-то страхи, а они очень часто вас, вот эта вот вол волнительность, тревога, в вас включаются вы как будто бы тогда теряетесь. То есть когда вас вызывают на эмоции, вы теряетесь, и вы не знаете, как себя повести. Ощущение того, что вы как будто бы теряете в этот момент дар речи. То есть вы можете быть логичной, структурированной и достаточно мудрой в тот момент, когда не включены ваши эмоции. И здесь получается, когда вас выводят на какие-то эмоции, вы теряете дар речи, у вас появляется некое такое косноязычие, вы выбираете больше уходить в молчанку, да, либо очень грубо кому-то как-то что-то скажете отрез, то есть вам проще э, не сесть за стол переговоров, да, и как хороший дипломат поговорить, прояснить, что-то выяснить. Вы можете отрубать очень резко, да, то есть ты не подходишь под мои стандарты, я тебя отрубаю отрезаю и причем вот здесь вот эта вот жесткость она присутствует но все-таки мне складывается такое впечатление что вот за этой жесткостью присутствует какая-то такая очень мягкая личность которая это вот знаете особенно если вы женщина здесь есть такой момент когда вот кто-то доводит вас до истерии хочется в этот момент чтобы какая-то сильная рука, либо сильное плечо вас обняло и скажет, все, успокойся, я тебя услышу, да, все будет так, как ты хочешь, То есть, чтобы человек как-то успокоили. А здесь получается так, что вот прям приходится входить в какую-то конфронтацию, как-то отстаивать свою точку зрения. И вот, вот, вот этот вот сценарий по королеве, по королеве мечей, он не совсем вам комфортен, приятен, это защитный механизм для вас. То есть вам комфортнее было, чтобы с вами разговаривали. Здесь важно, чтобы на вас не поднимали голос. Не в плане того, что вас не уважают, а вообще вы не воспринимаете, когда на вас кто-то кричит, либо как-то отстаивает свою точку зрения очень громко. Да? То есть вы... Вот я говорю, вот эта вот мягкость, она как будто бы э, как... Знаете, это не ежик с колючками, а это как она называется, это животное, у которых есть такой панцирь. Прям такое интересное, у него прям вот три. Три как-то вот таких вот панциря сделан, да, один в другой а входит, он тоже может э, э, крутиться, кат, к, катиться как ежик. Вот у вас нету колючек, да, по отношению к другим людям. У вас есть вот этот вот бронепробиваемый а -а -а -а, панцирь, в который вы периодически закрываетесь. Поэтому здесь сценарий, он... Не подходи ко мне, я близко к себе никого не подпущу, тем более в друзья, тем более там, я не знаю, какие-то вот любовные отношения, Это да вообще к общению, то есть к общению, когда у вас что-то кто-то спрашивает, вы очень насторожены, да, вы будете тактичны, вы будете формальны. Но при этом вы не будете показывать себя. Вы не, вы не тот человек, который вот вам кто-то улыбнулся, да и вы сразу открыли свою душу и понеслись рассказывать истории своей жизни. Нет, вы будете очень достаточно насторожны. Вот этот вот ваш сценарий, это ваш ведущий. Такая некая роль, которую вы проигрываете. Есть ли еще что-то здесь? Знаете, такой некий стратег по... Рыцарю пендакли, который говорит: "Я, ты говори, говори, да, ты делай, делай все, что хочешь. Я, я, тут, я никуда не ухожу, я просто за тобой наблюдаю. И в нужный момент я приму свой, сделаю свой стратегический шаг, да. То есть человек достаточно терпеливый, человек дающий неимоверное количество шансов, возможностей другим людям для того, чтобы они как-то вот себя проявили, да, здесь не с позитивной точки зрения, а вот с негативной. То есть, если вас кто-то обижает, вы как будто бы позволяете, чтобы это было не с целью, чтобы вам, ну, то есть мазохизм, да, наслаждаясь от боли, удовольствие получает этого нет, а с целью того, что, знаете, вот как будто бы проверить, проверяя на прочность, то есть, сколько тебе хватит хочешь сказать, наглости, да, и невоспитанности, да, сколько, вот пока ты сам не дойдешь до того, что, ну пойми, что то, как ты поступаешь, это неправильно, то есть вот здесь что-то такое, да, то есть раз там вам нахамили, два, три, вы молчите, не потому что вы еще раз скажу, позволяете, чтобы с вами плохо, к вам плохо относиться, а просто, знаете, такое ощущение в позиции наблюдателя, то есть мне, мне интересно, насколько твой уровень, там, не знаю, наглости, хамства, беспредела, э, вот где то черта, да, когда ты уже не перейдешь, и когда вы понимаете, что все, этот человек, у него нету пределов, у него, ну, у него нету краев, а, то тогда вы ставите на место этого человека, да, то есть вот здесь, здесь такие сценарии. Так, единички, все с вами. Очень, очень сильная личность, но при этом очень мягкая внутри, неважно вы мужчина или женщина, вы человек, который умеете сопереживать с другими людьми, вы человек, который умеете эм, разделить боль, э, страдания, возможно вы не будете плакать вместе с другим человеком, да, но вот Хочется сказать, что вы в тяжелый момент всегда протянете руку помощи, может быть, даже с кем-то просто посидите в тишине, либо обнимите в знак того, что я разделяю твое состояние, да, я понимаю, о чем ты сяшь, то есть что с тобой сейчас происходит. Такой человек вот прям, но внутри вы мягкий, а внешне вы амазонка. Если женщина, если мужчин, то мужчины, то такой, знаете, такой альфа-самец. Но <смех> мне почему-то идет, если вы мужчина, вы относитесь к той категории, что если с вами есть подходящая для вас женщина, вот именно ту, которую вы выбрали по своим каким-то критериям, то внешне в социуме вы будете львом, а когда вы будете возвращаться домой, вы будете вот таким мягким белым пушистым барашком. Да? То есть, это вот, как я не знаю, в картинках рисует, либо в фильмах показывает такой большой папа под 2 метра да, такой шкаф вот, и маленькие дети. Особенно девочки начинают его вот там что-то красить, да, бантики завязывать, там косички плести, а он сидит спокойно, вот такой, знаете. Вот. Но при этом вдруг там какая-то необходимость, и он так отодвигает своих детей и любимую женщину за спину и становится альфа солнцем в плане того, что моя роль быть защитником. И вот, вот это очень-очень мило, да, это вот прям очень няшно и приятно здесь вот такой такой архетип идет человека. Хорошо, позиция номер два, красненький камешек, смотрим двоечки вас, ваша ведущая программа и ваша иллюзия, которая очень часто проигрывается, значит, ваша программа, ваше убеждение и э, ваша иллюзия, почему улыбаюсь, потому что на убеждении, знаете, предполагается, что будет что-то такое, серьезно? Ну, это вот как краски оценочная позиция. Но мы ее убираем. У вас выпала семерка а, кубков, да? То есть какая ваша программа <соценно> непосредственной иллюзии? А какая ваша иллюзия? Десятка кубков, да? А, иллюзия, иллюзия. Здесь даже не иллюзия, скорее всего, а у меня идет ваше желание, да? Вот какой-то какого-то такого утопического мира, когда вот все счастливы, вы это вот прям верите в то, что это возможно, что люди могут быть человечными, могут быть добрыми, могут быть, я не знаю, вот действительно здесь какой-то такой идеальный мир когда все друг другу помогают, когда готовы протянуть руку помощи, да, когда вот умеет разделять части с другим человеком, такого, знаете, вот как в рекламных каких-то таких роликах по посудомоющимся средствам, да, когда накрываешь стол, там я не знаю, на 150-200 человек с картерти, вот, и значит, везде эти тарелки и все, все, вся деревня собирается и все вот там веселятся. Вот, что-то такое, как, какой-то образ некой такой общины, некого такого клана, как когда-то давно жили люди в мире и согласия без каких-либо ссор. Вот здесь вот как что-то такое идеальное, какая-то идеальная семья, наполненная эмоцией. Здесь вот иллюзия, скорее всего, того, что либо вы не можете выразить компенсацию, почему у нас появляется иллюзия, компенсация того, что вот вам необходимо как-то выражать свои эмоции, у меня ощущение того, что у вас нет такой возможности, то есть люди вас быстро отсекают, когда видят ваш эмоциональный фон, типа «не-не, мне такой человек не нужно, ой, ты, ты свободно можешь расплакаться, потому что тебе некомфортно, либо, например, улыбаться, потому что ты радостный». То есть нет, такое ощущение, что вот в вашем окружении какие-то такие достаточно прагматичные, серьезные люди, которые не могут воспринимать ваши эмоциональные перепады, и они как будто бы от вас отстраняются. Но у вас есть эта потребность, либо наоборот вас как-то ограничивает выражение своих собственных эмоций проживания, либо вы сами себя ограничиваете. И поэтому есть вот эта вот потребность, компенсация, выразить э, свои эмоции. И вот эта вот иллюзия, что э, наступит когда-то тот момент, когда я буду счастлив. Наступит тот момент, когда вот будет все так. Наступит тот момент, когда дом будет полная чаша, и всех будет хорошо, и мы будем все сидеть за одним столом. И будем праздновать день рождения, и никто не будет напиваться и не будет никому морду бить. То есть все будет очень так культурно воспитано, вот, и, и дети будут чисто одеты, и никто не будет голодать. То есть, вот здесь вот действительно иллюзия какого-то идеального, идеального такого мира. И почему эта иллюзия, с одной стороны, как я уже сказала, это ваша компенсация, а с другой стороны, эта иллюзия немножечко но она может и вредить, и может, и с другой стороны, у нее какое-то такое терапевтическое свойство в вашей жизни. То есть, когда все достаточно мрачно, все достаточно эм, тяжело и серьезно, вот э, ваш как будто бы мозг выбирает вот этот вот побег в эту иллюзию. То есть, он как будто туда погружается. Наполняется энергетическими вот всеми этими эмоциями, состояния, которые необходимо, подпитывает как-то себя, и снова возвращается вот в, эту, в эти серые будни, которые, для, которые ранят вас. То есть для вас они достаточно сложные в переживании. Поэтому, с этой стороны, она может быть терапевтической, но с другой стороны, в минусе она, эта иллюзия, может быть негативна. Почему? Потому что вы как будто бы. Но здесь идет убегание, да, то есть я убегаю в своей голове в какой-то идеальный мир, да, то есть я не принимаю эту реальность. Минус заключается в том, что вот э, в той реальности, которая для вас сложна для понимания, вам ее сложно принять, есть что-то э, такое хорошее, да, что, от чего вы сами отказываетесь. То есть вот в этой какой-то серой обыденности, да, где люди очень жестокие и жесткие, в этом есть тоже что-то свое позитивное, и вот ваша задача в том, чтобы вы это увидели, не убегали, а научились жить в реальности. И здесь не про то, что вам необходимо будет потом как-то себя изменить. Нет, здесь это связано с какой-то частью вас, что вы не принимаете, а у меня ощущение, что это грань э, именно вот э, структурности может быть, даже в некоторой степени жесткости, дисциплины, она у вас есть, но она как будто бы спит, и она просится на свободу, а вы на нее не обращаете внимания. То есть здесь не то, чтобы вы как-то ее подавляете, вы даже ее не замечаете, вы даже не знаете, какие качества у вас есть вот именно вот в этом контексте, до тех пор, пока вы не столкнетесь с этим. Поэтому вот минус, здесь стоит как раз обратить внимание на это. Что касается э, программы, да, вот это вот какого-то убеждения, то у нас выпала семерка кубков. То есть в большей степени вы проживаете, как будто бы парите в небеса. Вы не умеете стоять на ногах плотно на земле. То есть нету заземленности. Да? То есть очень много фантазий, очень много что-то такого придуманного, додуманного, нарисованного. Опять же, это связано, с, с одной стороны, с вашей натурой, такой очень тонкой, ранимой, чувствительной. С другой стороны, как будто бы нежелание нежелание вот именно заземлиться, то есть не хватает, не хватает опоры, то есть вас как будто бы никто не учил этому, да, то есть как, как, как можно соединять вот эту вот вашу тонкую натуру и при этом проживать в физическом, материальном мире и быть в достатке, то есть ну, прекрасно чувствовать себя в этом состоянии. То есть здесь... Здесь про это, да, программа, программа о том, что вот вы парите, да, в небесах с одной стороны, а с другой стороны как раз-таки неумение делать выбор, да, вот, знаете, здесь не про ответственность, я иногда говорю, что вот выбор связан за то, что мы боимся последствий своего собственного ответственности нести за собственный выбор, здесь нет, здесь как будто бы неумение делать выбор в плане того, что как-то нет у вас какой-то вот основы, вот этой вот земли, которой я говорила не хватает, вам не хватает какого-то фундамента, да, ценности фундамента, стержень, на что могли вы опереться. То есть почему вы не умеете делать э, выбор, почему вам сложно сделать какой-то выбор, потому что нет четких критерий, знаете, как вода. Она же мягкая, она гибкая, она эластичная, а стоит ей только замерзнуть и превратиться в лед, тогда у нее э, появляются какие-то формы. Так вот здесь примерно то же самое. Вот вы как вода, да, это же семерка кубков, вы как вода разливаетесь и не хватает структуры, да, структурированности. И вот эта структурированность, она у вас появляется только тогда, когда вы четко осознаете свои собственные ценности, когда вы четко понимаете сами себя. Кто я? Да? Что можно, что нельзя, что э, доступно, что нет, что есть э, вот этот предмет, а что есть другой. То есть какая, надо вам выстроить внутри себя какую-то определенную систему ценностей, как какой-то список, перечень, какие-то критерии, э, какие-то пункты, на что вы будете опираться при выборе э, чего-либо в вашей жизни. Например, выбираете там, я не знаю, работу, да, есть какие-то определенные критерии, что можно или нет, а вам сложно в этом определиться. Вот, допустим, у вас стоит задача выйти на работу, почему? Потому что вот, мне нужна энная сумма, да, и поэтому я могу пойти на любую работу, мне не важно, в чем она будет заключаться, главное, чтобы я получала там, я не знаю, 50 тысяч рублей, к примеру. Вот. Но этого недостаточно, и поэтому вы идете на первую попавшую работу, которая вам предлагает такую сумму, и вы считаете, что вот вы должны быть удовлетворены, вам же платят эти деньги. Но помимо финансового аспекта, есть же какие-то другие критерии при выборе работы, да? Там, например, коллектив, предмет занятости. И еще куча всего. Вот здесь вот этого перечня, как будто бы у вас нету. И это и есть та структурность, о которой я говорю. То есть это и есть те параметры, по которым вам необходимо научиться делать выбор. Это наша основа, это своя, ваша суть. То есть вы некий такой, знаете, некая опора, на которую вы как-то вот можете за что можете схватиться в трудный а, момент, это то, что может придать вам силы, ощущение того, что здесь, а, когда вам очень сложно, вам не за что схватиться, да? то есть а, как-то вот а, уныние, когда у вас появляется в вашей жизни, вам сложно выйти из этого состояния, не только потому, что вы по натуре эмоциональный человек, а потому что не за что схватиться». Например, а ради чего, допустим, мне идти на работу, да, либо а ради чего мне сделать что-то? Вот это вот ради чего в вашей жизни, в негативных каких-то аспектах, когда вам бывает трудно, сложно, вы не находите, потому что внутри вас этого нету, да, то есть вы не создали в себе. Хочется сказать вот эту записную книжку с подсказками, да, то есть когда будет трудный момент, тебе нужно опираться там, я не знаю, на, э, на храбрость, на стойкость, на э, как, какие-то другие ценности, вот ощущение того, что здесь у вас система ценностей не выстроена, вот просто не научили, не научили, вот здесь про это, поэтому и выпали кубки. Так, двоечки с вами все, идем дальше позиция номер три. троечки самые, са, самые сложные у меня самые сложные а, ваша, ваша ведущая программа, ваши убеждения одна какая-то программа, одно какое-то очень убеждение, которое вот вами управляет, на которое скорее всего вы опираетесь и иллюзия, Ваша программа и иллюзия смотрим вашу программу ваша программа девятка кубков ваш принцип по жизни все что приносит мне удовольствие да и мне в этом комфортно хорошо это вот прям это прям мое но но главное чтобы мне в душу не лезли да главное чтобы от меня ничего не просили да то есть здесь убеждение того что я хочу жить хорошо я хочу жить в свое удовольствие именно в свое удовольствие да чтобы я не было приятно вот но чтобы я проживала эту жизнь я был на виду но самостоятельно как-то во что-то вкладываться здесь я не хочу да то есть то ли, я не знаю, это убеждение последнее время у вас появилось, потому что как-то вот устали все время как-то что-то отдавать, отдавать. Здесь девятка кубков, она какая-то такая, вот знаете, карта некой закрытости. Нет, не, некой закрытости погружения, вот ваше бессознательное погружение в какие-то... Состояния не, не земные, хочется сказать, не земные. Здесь как-то вот, хоть наверное, все-таки я скажу, что здесь как будто бы ваше бессознательное играет очень яркую роль в вашей жизни. Почему? Что здесь за программа? Вам важно очень важно ваше удовольствие. Да, десятка мечей. Хочется сказать, чтобы вот это вот, знаете, как будто бы никогда не кончалось. Какое-то такое убеждение, с одной стороны, оно хорошее. Хорошее, потому что это все-таки про удовольствие, это про комфорт в вашей жизни. А с другой стороны, здесь вот присутствует какая-то усталость. А, то есть почему вы не хотите, да, чтобы ну, вот было развитие, что пошли дальше в десятку или там еще как-то вышли на новый уровень. Здесь вот вы не хотите не хотите выходить из девятки кубков. Почему? Ну, не хотите завершения, Двойки, двойка кубков, потому что, знаете, как-то вот хочется сказать, вы с трудом приходите в какую-то гармонию. Вы с трудом вообще приходите в гармонии как внутри себя, так и во внешнем мире. То есть вам удержать как-то гармоничное вот это состояние дорогого стоит. То есть очень много сил, возможно, прикладываете для того, чтобы быть, чтобы у вас был какой-то вот такой счастливый, фоновое счастливое состояние. Даже не счастливое, а спокойное. Только просто не трогайте меня, да? Вот что-то такое. Интересно. Понимаете, здесь нету лени, здесь нету других. А здесь какой-то защитный механизм это идет. То есть оставьте меня в покое. Очень напоминает мужчину, который приходит с работы, устал, там, особенно если работа ответственная, да, либо где-нибудь там, я не знаю, на заводе, очень шумная. вот И приходит домой, хочет отдохнуть, и появляется жена, у которой, конечно же, есть домашние какие-то дела, где нужна мужская помощь что-то сделать, что-то отремонтировать, и вот она к нему подходит, начинает его опросить, он, Оставьте да, меня в покое, не хочу я ничего делать, да? и со стороны может показаться эта ситуация, что просто мужик ленится, на самом деле, вот, ему как будто бы, знаете, вот нужно восстановиться от того, что он прожил, да, в течение дня, вот этой вот все шумы, я хочу абстрагироваться. вот здесь какая-то такая энергия. То есть вам очень, очень тяжело здесь, возможно, человек такой как-то почему-то не мужская энергия идет здесь человека, который как-то вот не то чтобы дерганный, но человек, который постоянно находится в какой-то вот, каком-то напряжении, да, то есть очень много требований к этому человеку, да? очень много ответственности на нем. И поэтому так, чтобы позволить себе расслабиться, насладиться, а такое бывает очень редко. Ощущение того, что, знаете, всю неделю работаю на работе, а на выходные я работаю дома. А если не дома, то жена заставляет работать на даче, да еще хуже и у свекрови. Да, либо там, наоборот, у тещи. Что-то здесь вот в таком роде. Поэтому вот вы как-то достаточно сложно находите баланс внутри себя, спокойствие. Как-то не получается. Даже когда вас другие не трогают, вы сами как-то себя заводите да, здесь. Вот. Не случайно у меня выпала двойка кубков, где изображены две женщины в этой колоде. Я уже неоднократно говорила, есть альтернативные карты. Вот этого двойка кубков, где изображены две женщины, имеется в виду, что вот вам как будто бы не хватает вот этой вот женской энергии, вот этой мягкости. Да? То есть здесь не хватает принятия, принятия какой-то вот своей женской стороны пассивности в данном случае не столько даже мягкости а быть более восприимчивым быть более пассивным то есть здесь человек постоянно в каких-то делах находится здесь нету суеты здесь вот прям все четко структурно и по существу но хочется сказать что блин когда то должен отдыхать и ты да, то есть когда-то Особенно если здесь женщины проходят, и получается, что она работает, как минимум на двух работах, еще приходит домой, и там вот куча детей, которых тоже надо заняться. И хочется сказать, а ты? Либо, например, утром работа, вечером учеба, и еще домашние дела. То есть здесь вот очень занятый человек. И вот это вот душевное, душевное равновесие, душевной гармонии здесь не хватает. Поэтому ваша программа, я и сказала, что на данный момент, у меня такое ощущение, как бы, как бы сделать, вот сейчас на данный момент она ведущая, как сделать так, чтобы не выпадать из своего гармоничного состояния. Да, почему? Потому что либо вот как-то... Нет, я думала сначала сказать о том, что, может быть, вы как будто бы, не знаю, там, начали заниматься йогой, либо какими-то такими э, практиками, да, там, тай или еще что-то, Цигон, и пришли к этому балансу. Нет, здесь, скорее всего, не про это, а здесь как-то вот вы своим способом находите какое-то состояние. Но вот мне очень идет то, что вот прям, знаете, человек очень уставший физически и морально, измотанный вот он а, сидит где-то на стуле, особенно женщина, да, в таком сидячем положении. Ему кто-то говорит, да иди ляжь на кровати. Он, не, не оставь меня, вот я вот прямо вот здесь вот на стуле, на кресле вот так вот 5-10-15 минут подремлю, и потом дальше буду делать свои дела. Либо такое бывает, знаете, на дежурстве у врачей, да, много-много работы, вот он так сядет где-нибудь в уголок, так прикумарил немножко, и, и ему говорят, вот надо бежать снова там. По вызову или еще что-то либо операция либо какой-то тяжелый больной он тогда да вот пять минут и я приду вот здесь что-то такое вот это вот э, э, какое-то либо вы словили какое то вот я не знаю видоизмененное состояние здесь оно очень очень важно очень важно и видоизмененное состояние не связано здесь с наркотиками, либо с алкоголем. Нет, здесь вот именно душевное какое-то равновесие. Вот это вот сейчас у вас ведущая программа. Интересно, я думала, что-то такое негативное, да, потому что. Ну, потому что, опять-таки, убеждения, да, установки. Но, как оказалось, здесь вот что-то такое. Вы не хотите, как будто бы, чтобы это завершилось. Вот. И ваша иллюзия. Иллюзия по тройке мечей. Что в чем здесь иллюзия разбитого сердца? Паш М -м -м. Страдания какие-то, да, здесь страдания. М -м. Думала, может быть, здесь страдания по поводу того, что они никогда не закончатся. Ну нет, здесь что-то другое. Здесь что-то другое. Иллюзия, да, обнулить. Как обнулить? Как обнулить? Как выйти? Как выйти из этих страданий и переживаний? Да. Здесь иллюзия в чем заключается, что возможно вы себе как раз таки говорите, что все, я больше не хочу жить в этих страданиях, я не хочу больше жить вот в психической какой-то боли, да, внутренней Хочу обнулить, хочу избавиться от этого, хочу ощутить себя свободным вне этой эмоциональной боли какой-то вот э, ран психологической, Но вот в этом есть иллюзия. Почему? Потому что на самом деле вы этого не хотите. Вот в этом-то иллюзия. А почему вы не хотите? То есть какая польза от этих страданий? Потому что именно через такой способ... Смотрите, как у вас работает интересная система. Семерка педакли вышла. Потому что именно через такой способ вы как будто бы можете отдохнуть. Да? То есть через... Вот именно когда вы страдаете, вторичная выгода от этого, что я могу как-то себе позволить ну, отдохнуть. То есть оставь меня, вот я хочу поплакать. Ну, когда человек как-то вот переживает, да, в принципе, если он попросит, его оставляет в покое. Вот он как будто бы, вот то, что вы хотите, свой покой, вы как будто бы по-другому его получить не можете. Только тогда, когда вы страдаете, как будто бы тогда вас все оставляют в покое, вот, и, ну, типа, хочешь страдать? Да, ладно, страдай, мы тебя оставим в покое. И тогда вот вы как будто бы отдыхаете. То есть здесь интересно, такая компенсация идет. Почему для вас важно страдание? Почему? Потому что вот после этого страдания аркан смерти вывел, потому что когда э, вы начинаете страдать, а у вас с одной стороны вас никто не трогает, вы находитесь в каком-то своем э, состоянии интровертности, и в этот момент вы начинаете созидать. В этот момент вы начинаете э, что-то анализировать, к чему-то приходить, у вас происходят потом какие-то изменения. То есть момент э, очищения. То есть вы не просто так страдаете, да потому что от этого получаете удовольствие, а потому что с одной стороны вы как-то отдыхаете, а с другой стороны э, отдыхаете в плане переключаетесь от... Э, каких-то своих обязательств, а с другой стороны вот вы вот в этом моменте, да, когда что-то вам больно, где-то вас ранили, вы можете сидеть о чем-то глубоком, таком философском думать, вот в этом моменте созидания вы начинаете отсекать и понимать, что вот это вот не нужно, вот так не надо, да, от этого можно избавиться, вот это можно изменить, то есть это вот какой-то такой созидательный момент у вас происходит, который приводит в дальнейшем к изменениям. Да? То есть потом, когда вы выходите из этого состояния, вы начинаете меняться, вы начинаете как-то поступать по-другому, у вас здесь как будто бы идет перерождение. То есть пока здесь философский подход идет своего рода. То есть пока вам не будет больно, вы не сможете увидеть, как-то переоценить свою жизнь. То есть нет такого момента, что вот, слушай, ну вот это вот не работает, да. Ну-ка, давай-ка я подумаю, как можно это изменить. Нет. Здесь у вас так не работает. Ощущение того, что вот эта вот иллюзия. Надо создать ситуацию страдания для того, чтобы оказаться на самом дне, чтобы хочется сказать головой, чтобы тебя лицо, мордой ткнули. Вот э, нехорошее слово не буду говорить, куда. Вот сами знаете. И только после этого вы э, как-то вот... Как-то так встрепенетесь и начинаете включать свои мозги, что надо было вот так. То есть пока не упадете на самое дно, каких-то перемен своей жизни вы не совершаете. То есть нет вот этого вот обнуления. И как будто бы здесь выработался некий такой рефлекс, что когда больно, после этого приходит какое-то очищение. То есть после эмоциональной боли всегда, ну вот как говорим, да, вот поплачь, станет легче. Вот что-то здесь такое. То есть почему это иллюзия? Потому что, ну если вы хотите... Короче, потому что есть другая альтернатива. Можно жить по-другому, да. То есть это не, не совсем такой здоровый подход к ситуации. Но, опять-таки, кто оценивает здоровый, нездоровый? Если вы так привыкли, если вы так живете... И, ну, вам с этим окей, и вы таким образом растете, то кто вам может сказать, что надо по-другому? Если вы не хотите по-другому, а вы выбрали для себя, то есть ваш мозг привык работать именно таким образом, то какие бы вы курсы, тренинги не проходили, он меняться не будет. Надо ему будет только доказывать в том, что есть другой способ. И тогда э, ваш мозг скажет, окей, покажи мне, если я посчитаю нужным и оценю, что он лучше и эффективнее, чем тот, который я для себя выбрал, пускай через негатив, тогда я в него пойду. То есть настолько э, вот эти вот нейронные связи сформированы в негативе, что формировать новые э, нужно будет прикладывать большое усилие и большой уровень осознанности осознанности в плане «я даю себя отчет, что я сейчас делаю». Это очень сильное напряжение, потому что вообще очень много энергии тратится на мыслительные процессы. То есть мышление – это самый трудный способ как этот энергетический для нашего ума. Когда начинают работать лобные доли мышлением, очень много, когда мы действительно мыслим, да? не просто думаем, а мыслим над чем-то размышляем, да, там, например, какие-то философские понятия, а мы затрагиваем очень много энергии, поэтому после таких мыслительных процессов мы чувствуем себя опустошенными, да, то есть, и кажется со стороны, да что ты делал, что копал? Да нет, я вот прям подумал, но по-настоящему подумал, что уж устал вот и здесь поэтому не так-то просто и когда я слышу что вот можно сделать да все можно вопрос хотите ли вы да хочет ли ваша голова согласна ли она с этим вы то может быть и хотите но здесь нужное согласие и головы и вашего сердца да вот по двойке кубков поэтому вот такая вот у вас иллюзия так ну, мне кажется все Здесь все. Вот мы девятка кубков и перекроем. Да? Нет, вот. Гармония, которая вам необходима. Вот такая была у меня третья позиция. Я благодарю вас за, за внимание. Хочу пожелать вам всего самого светлого, всего самого наилучшего. Любите себя, заботьтесь о себе. Разрешайте себе. Все можно. Все можно до сих пор, пока а, вам это не запрещается. То есть если не запрещается, значит разрешается. Живите с разрешением внутри себя и в удовольствие. Я с вами прощаюсь до следующих раскладов. Всем пока-пока.